Я подписал петицию против смертной казни, потому что я не верю, что это избавит нас от преступности. Я не верю, что это является цивилизованным методом э, наказания преступников. Я не верю, что в условиях белорусской правовой системы э, можно избежать фатальных ошибок, э, потому что мы должны быть гуманны и цивилизованны. Поэтому я подписал эту петицию.